Лучшие цитаты автора канала «Инстардинг». Тарас Мартынюк – видеоблогер, предприниматель и инвестор. Создатель мотивационно-образовательного проекта «Инстардинг». В 25 лет заработал свой первый миллион долларов. О деньгах, карьере и успехе. «Ты не будешь счастлив, когда заработаешь миллион». Ты заработаешь миллион, когда будешь счастлив. Успеха добиваются те, которые живут работой, а работая живут. Страдают же те, которые живут на работе, а работая выживают. Проблема людей в том, что они не хотят миллион долларов через два года, а хотят сто долларов в сутки. Многие знают о ключе к успеху,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 Работай на свою репутацию, и тогда деньги будут работать на тебя. Примешь плохое предложение за большие деньги сейчас? Забудь о хороших предложениях за огромные деньги в будущем. Огненная готовность — это готовность к богатству, влиянию, популярности, зависти, критике и осуждению в будущем. Через готовность терпеть нищету, боль и непонимание в настоящем. Попытайтесь сделать так, чтобы любимое дело обеспечило вам финансовую независимость, а не так, чтобы финансовая независимость обеспечила вам свободное время для занятия любимым делом. Первый путь идет через счастье к богатой жизни, второй через страдание к неплохой жизни. Если несколько лет заниматься любимым делом, то можно как выиграть, так и проиграть. Если ходить на нелюбимую работу, то можно только проиграть. А если заниматься любимым делом всю жизнь, проиграть невозможно. О жизни. Кто поздно встает, но занимается любимым делом, тому Бог дает. Лучше быть одиноким в компании умных книг, чем быть лидером в компании пустых друзей. Одна правильно прочитанная страница сегодня — Сто долларов в твой карман завтра. Если тебе нужна помощь, иди к чужим. Если нужен совет, иди к успешным. Если ничего не нужно, иди к самым близким. Безграмотный практик будет всегда успешнее умного бездельника. Счастье — это состояние абсолютной любви и благодарности ко всему вокруг. Счастье во всем — Любить нужно все. Истинное счастье — это когда ты своим счастьем делаешь счастливыми других. Каждый день перечитывай список целей и действуй, чтобы в старости не перечитывать список оправданий. В жизни происходит так, что самые простые, но нужные вещи люди не делают, а делают сложные и ненужные. Простой пример — откладывание денег и кредит. Если уж так случилось, что я вступил в дерьмо, то я использую его в качестве удобрения, чтобы лучше расти. Не ищите людей, чтобы найти достойных. Создавайте себя, и тогда достойные сами найдут вас. Одиночество и лени не существует. Существует отсутствие мотивации. Чем больше человек концентрируется на хорошем, тем больше хорошего будет появляться в его жизни. А чем больше хорошего будет появляться в жизни человека, тем меньше плохого будет в самом человеке. Развивайтесь. В этом сила. Сначала окружающие над тобой смеются. Потом это их бесит. Потом они привыкают. Потом, когда ты достигаешь новых высот, тебе завидуют. Потом, когда вы находитесь на слишком разных уровнях, вы прощаетесь. Но никому в голову не приходит делать так же. Чем больше ты времени проводишь в кругу обеспеченных людей, тем лучше понимаешь, что там есть такие, у которых очень много денег и есть по-настоящему богатые люди. Тебе придется заплатить и за месть, и за прощение, но за месть ты заплачешь дороже. Но ты не поймешь этого, если не отомстишь. Я всегда платил за прощение и не знал, сколько стоит месть. Я подумал, а вдруг месть дешевле, и отомстил. После этого я понял, что цена мести очень велика. Так что если собираетесь мстить, то лучше это сделать в начале своего пути, чтобы как можно раньше понять, что больше этого делать не стоит. И не забудьте поблагодарить Вселенную за цену мести. Она хоть и велика, но всегда справедлива. Доверяйте людям, иначе за всю жизнь можно так и не узнать, какие они, по-настоящему надежные люди. Поверьте, один надежный человек с лихвой окупит боль от десяти предательств. Чтобы построить успешные отношения, вам нужно найти такого человека, к которому стремилась бы ваша душа. Ваши взгляды на жизнь должны быть одинаковыми, чтобы вы поддерживали друг друга. Ваши вкусы и интересы должны быть кардинально разными, чтобы вы оставались интересны друг другу. Лично для вас ваша женщина должна быть примером, чтобы вам хотелось стремиться к ней. Музой, чтобы вам хотелось вдохновляться ею. Радостью, чтобы вам хотелось удивлять ее. Морем, чтобы вам хотелось в ней утонуть. Если вы всего этого не чувствуете, это не ваша женщина.